И всем привет! С вами Россиксон, и сегодня я расскажу про Криптор. Главное о Криптор. Платформа Криптор.нет позиционирует себя как криптовалютная биржа и сервис для алготрейдинга. По сути, это поставщик ботов криптовалют, который агрегирует ликвидность других бирж и позволяет запускать на них ботов. В частности, Криптор работает с биржами Binance, OKX, Bitfinex, Bittrex и HitBTC. Боты работают на спотовом и фьючерсных рынках. Также Cryptork предоставляет пулы ликвидности, привязанные к пулам Binance и имеющие аналогичные показатели. На Cryptork можно найти функцию майнинга с помощью торговых ботов. Trade to mine. Для этого команда проекта выпустила нативный токен GTC в сети Ethereum. Торговые боты Cryptork. На главной cryptork.net расположены основные разделы платформы. Все, что касается торговых ботов, содержится в разделах торговля и трейдинговый майнинг. Также в главном меню можно найти информацию о ценных, документацию и прочие сведения о криптор. Рассмотрим торговые возможности платформы. Согласно информации на сайте, боты Крипторк работают на растущем и падающем рынке. При растущем рынке алгоритм выставляет заявку в лонг, лимитный или рыночный ордер. Затем три страховочных ордера на покупку и один Take Profit. При движении цены вверх, бот продает актив с прибылью. Если рынок пойдет вниз, сработают страховочные ордера и Take Profit пересчитается. На падающем рынке алгоритм полностью идентичен. С тем исключением, что бот сначала продает, а потом покупает. Пользователи могут запускать ботов в лонг и шорт одновременно. Также Крипторг торгует на рынке в боковике. Регистрация и настройка. Чтобы зарегистрироваться на сайте Крипторг, нужно указать e-mail, логин и пароль. После регистрации рекомендуется настроить защиту через факторную аутентификацию и пин-код в личном кабинете. Для начала работы с ботами Крипторг нужно подключить тариф пробный, начальный, про или бизнес. Подробнее о тарифах ниже. Для подключения к другим криптовалютным биржам потребуется создать ключи API и ввести их на CryptoRg. В разделе доступы выбираем вкладку создать доступ, определяем соответствующую биржу, затем копируем API Key и API Secret. Задаем количество активных ботов, торгуем одновременно, нажимаем создать. Подробная инструкция по добавлению ключей есть на сайте проекта. Затем проверяем соединение и отображение баланса на бирже. Аккаунт готов к работе, можно настраивать ботов крипторг. Чтобы избежать перегрузок сервиса, разработчик рекомендует подключать не более 50 ботов на одну биржу. И в комментариях вы можете рассказать свое мнение, возможно опыт торгов. Всем спасибо, ну, а также заметить какую-нибудь конструктивную критику, и я мог где-то ошибиться, я буду благодарен, если меня поправите.